Баш — это интерпретатор командного языка для взаимодействия с компьютером из терминала. Он также называется оболочкой, потому что окружает ядро операционной системы, чтобы скрыть ее сложные детали, позволяя программисту делать важные вещи, такие как доступ к данным и запись файлов, вводя простые команды. Это была революционная концепция, когда Bash был разработан в начале 70-х, когда программисты все еще использовали перфокарты. Концепция оболочки развивалась с годами, причем оболочка Boron была самой популярной версией до 89 -го года, до появления возраста оболочки bash когда вы открываете терминал на вошение unix такой как mac или большинство дистрибутивов linux оболочкой по умолчанию обычно является bash она предоставляет строку в которой вы можете вести команду которая затем будет интерпретирована оболочкой и выполнена в операционной системе чтобы узнать какой тип bash вы используете укажите shell со знаком доллара и проверьте путь как и любое другое приложение но баш также является языком программирования, который позволяет нам писать скрипты, что означает, что все можно автоматизировать с помощью кода. Когда вы запускаете оболочку, он фактически запускает скрипт запуска, который определен в профиле баш или баш в вашей системе. Это позволяет настраивать поведение и внешний вид оболочки при каждом запуске нового сеанса. Вы можете создать собственные скрипты баш, создавая файл без расширения или с расширением .sh. Первая строка в файле всегда должна быть шибангом, за которой следует интерпретатор, который должен запустить скрипт. Ниже мы можем писать команды, такие как echa, и они будут интерпретироваться строка за строкой. Для создания стринг-переменной пишем в верхнем регистре название после знака равно и значение. Затем, чтобы ссылаться на него в скрипте, используйте знак доллара перед именем. Чтобы выполнить скрипт, просто запустите файл через терминал. Это было легко, но что, если мы хотим передать аргументы при запуске скрипта? Позиционным аргументов автоматически будут присвоены имена переменных 1, 2, 3 и так далее. Вам может потребоваться дополнительный ввод данных пользователям в середине выполнения скрипта. Для этого используйте циклы, такие как do while. Case предложит пользователю продолжить скрипт при ответе yes или закончить скрипт при ответе no. Мы можем реализовать условную логику с помощью оператора if, который будет проверять деятельность выражения. Если условие будет истинно, то запустите эту команду, а если ложно, то елс. Еще одна интересная особенность заключается в том, что если есть несколько длительных процессов, то вы можете запустить их параллельно, добавив персант после команды. Это был баш за 100 секунд. Перевел и озвучил программинг зон.